И все-таки не всегда размер имеет значение. Это точно подтверждает новая система флот 2.0 от DCA. В новом сезоне BCA представила Новую не просто рюкзак А новую систему подушки В рюкзаке против лавинного. Это Флот 2.0 Вот он за мной находится Суть этого системы заключается в том Что изменился баллон И спусковое и расположение баллона в рюкзаке Раньше баллон был вот такой Вот такого размера, давление в нем было 186 бар Ну плюс-минус, естественно да. И литраж был И вес 650 грамм В новой системе 2.0 Баллон стал вот такого размера А литраж воздуха остался тот же То есть размер подушки остался тоже как был Но давление в нем стало 207 бат За счет этого позволило запихать в него воздух На стандартную флотовскую, бесяшную подушку располагается этот баллон в другом месте, то есть раньше проблема бися была только лишь одна, был удобно перезаправляемый баллон, но он занимал пол рюкзака, потому что хранился в самом рюкзаке, а не в системе баллона, ну подушки, и это было неудобно. Вот эти шланги спусковые и тросы надувания, они занимали вообще много полезного пространства, но те, кто знают, все пользуются. Это, конечно, было не смертельно, абсолютно терпимо, но вот именно. Сейчас с появлением системы 2.0, я как бы сам задумался, на самом деле, что это так. А теперь этот баллон расположен прямо рядом с подушкой, там, где клапан сдувания подушки. Безусловно, это удобно за счет изменения углов расположения троса, сдергивающего клапан надувной трубок. Все разместилось, все компактно расположилось. Вот, и в итоге мы имеем а, то, что рюкзак смог стать меньше без потери функциональности, при этом без потери полезного объема. То есть а, мало того, что баллон стал меньше, он еще и сместился, и поэтому объеме выигрыш очень большой. Сам рюкзак стал намного легче и, в общем, все стало веселее. А, в принципе.. Удачное решение, потому что 22 рюкзак, в общем-то, при всем своем большом объеме положить в него, как бы, ну, в принципе, все только необходимое влезало, но только необходимое. Не разгуляешься. Теперь все то же самое, можно в 17 литрах, при этом сам рюкзак стал тоже легче. Вот. Ну, на мой взгляд, это очень хорошее движение вперед у компании BCA, которая и так, в общем-то, достаточно неплохо э -э, занимает неплохое место в лавинной истории. Вот и все. Рекомендую. Задумайтесь о покупке лавинного рюкзака. Вот советую обратить на него внимание. Все, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте видео так. Пока.